на это видео 10 тысяч лайков! Лайк-лайк-лайк! А ну быстренько звони! И так сильно-сильно-сильно! Хипис. Мамочка, мы готовы! О, девочки, к чему это вы готовы? Вы чего такие нарядные с утра? О, -о наверное, пора делать ноги. А ну давай, Петинка, читай. Дорогие мои и любимые сестренки, Петинка и Сахарок, я вас очень сильно люблю, но вынужден уйти. Но я ухожу жить к бабушке в деревню. Извините, девчонки, может быть я вас обидел, я не хотел. Фу, странное какое-то письмо. А, погодите, здесь есть что-то написано? И видосики я с вами снимать больше не буду. Постяйте. Как снимать не буду? Панки! Панки! Нет, не уезжай! Панки! Панки! Слушай, а может он посутил? Не-а, вряд ли. Я уже и под ковалью смотрела. сегодня же 1 апреля! Вот это он вас разыграл! 1 апреля! Ну держись, Панки! Ну все! Да, девочки, завтрак уже готов! Какой завтрак? Сегодня на завтрак у нас месть! Вот <звы> <звы> это недоверчивые! Как же все-таки с ними легко! Так! Красота, следующий план мой уже готов! Как бы его разыграть, а? Я даже не знаю. Чтобы это ему придумать, такое вот более такое, такое, чтобы. Ух! Он кричал, как девчонка. Не знаю. Не знаю, пока в голову ничего не приходит. И... <смех> <смех> вот это легко получился. Тише, чисто, не бойся. Испугали тебя, девчонки. Вот это они кричали. <смех> Ой, и что-то я поголодался. Нужно, наверное, пойти перекусить. Эвакуатор? Ой, а я знаю, я видела. Этот эвакуатор забила машинку Панки, потому что она была неправильно припаркована. Мою машинку? Где моя машинка? Где моя машинка? Я же ее без самых дома Эй, Я же говорила, тысинка, что за деревом ее спрятать будет. Отличная идея. Эй, девочки, девочки, решили брата раз? немножко вздригнул. Панки уснул. Отлично, у нас сейчас все получится. Побежали. Ну, Панки, ты сам напросился. Ну что, Сахалок, ты готова? Я супер-пупер готова. Думаю. Ну ладно, извини, Спасибо тебе, Панки. Привет, ребята. Ну как вам сегодняшние розыгрыши? Понравились? Если да, ставьте лайки. И напишите обязательно в комментариях, как вы разыграли своих родных и близких. И своих друзей, конечно же. А сейчас мы откроем подарок Панки для сестричек. Итак, поехали. Наш первый слой. где наша подсказка. О, такая мне еще не попадалась ну, По крайней мере, я не помню Здесь знак мир Плюс сердечко ты хм, and love Мир плюс любовь ну, Очень интересно Наверное, какая-то очень хорошенькая и добрая девочка Нам попадется сегодня Итак, наш второй слой Как легко открылся Вот это да А здесь розовый шарик И наша наклеечка Ой, какая хорошенькая! Где наша молния? И-та-дам! А здесь множество пакетиков! Ого! Прям сахарок упала! Открываем пакетики! Наша цепочка! М -м -м. А здесь аксессуар! это очки, ой, смотрите какие розовенькие мм, такие прикольные а здесь что-то очень интересное не могу понять вау мне такая куколка точно еще не попадалась, вот это да вот эта кепка какая она огромная интересно, на какую то куколку ну такая классная, белого цвета. Ребята, вы уже догадались, чья это кепочка? Тогда пишите мне в комментариях, потому что я еще понятия не имею, кто это. Честное слово. Ага, смотрите, какая она огромная. Панки не выдерживает. Ну что же, давайте откроем теперь самую куколку. Мне уже не терпится посмотреть, что это. И... Ой, какая она классная. Опа. Прям куколка из 80-х. Смотрите, какая она милашка. Мне очень нравится ее прическа. Она такая хорошенькая. Ага, она у нас блондиночка, кстати. Да, и у нее такой бирюзовый ободочек. Она нам подмигивает. И у нее белые тросики. Ага, какая она классная. Ой, извините. Ну, осторожнее. Эй, там? Такая маленькая, а моя седлянка хотела, просто здесь не очень хорошо видно. Хм, слушай, ты такая прикольная, а как тебя зовут? Дэби Бланги. у тебя такая классная кепка, можно примерить? Конечно, мерить! Хе, ну как я вам, круто, правда? Вот это я понимаю образ! А что ты умеешь делать? А давайте поверим! Ну что же, пора искупаться! Ой, смотрите, как красиво она меняет цвет! Там, где больше ледышек. А, смотрите, у нее прям красные волосы становятся. И это еще не все. У нее красные волосы, у нее появляется цветочек на щечке. Вот такой вот хорошенький. И трусики становятся в клетку белорозовые. Ага, какие классные. Давайте возьмем ледышку и вот так проявляется Смотрите, вот здесь на щечке проявляется цветочек. Холодная водичка и теплая. И снова белые волосы, белые трусики. А здесь розовые волосы и трусики в клеточку. Триш. А, какая классная. А мне очень нравится. Вот наша куколка. Блонди, ты так классно! меняешь цвет, мне очень понравилось! У тебя такие яркие волосы! Ага, и очень миленький цветочек на стёчке! Спасибо большое! Блонди, а ты хочешь с нами мультики смотреть? Да, очень хочу! Тогда идём! Ребята, вам понравились наши сутки на 1 апреля? Если Пусть у вас будет много-много-много игрушек, много друзей и пусть бывают все ваши самые заветные мечты.